Желадев Василий Степанович. Ушел добровольцем на фронт в 18 лет. Его сначала направили в химико-технологическое училище, где обучили стрельбе на огнеметном орудии, стреляет огнем. А потом отправили на фронт на передовые позиции. Немцы очень боялись этого оружия. Дедушка воевал до победы. Был дважды ранен, чуть дважды не погиб под обстрелами. Участник Сталинградской битвы, взятия Чехословакии, Польши, Берлина... Имеет много боевых медалей Орден Красной Звезды первой степени. После войны до самой пенсии проработал много лет учителем черчения и военного дела в школах Первомайского района города Новосибирска.